Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про новый интересный проект. Открылся он совсем недавно, называется Gossip Coin. В общем, что у нас по проекту? Проект, как только появился, сразу, сразу же залезтился на мастерноду онлайн. Сразу же попал на биржу. Цена у нее очень хорошая в этой монетке. В общем, что у нас по монетке спецификация? Видите, как у нас здесь выгодно иметь мастерноду, да? мастернода имеет у нас 90% то есть это как бы мастернодная монета в общем весь доход получает в основном мастерноды тип у нас POS в начале был ков, а теперь у нас пост постоянно будет идти время блока 60 секунд в общем здесь как бы ничего сложного нету там как настроить мастерноду так что, тем более, видео выпускал. Примерно вы уже должны знать, как ее настраивать. Ну, если будут вопросы, напишите в комментарии. Я помогу, подскажу, как что и настроить. В общем, что у нас по дорожной карте. Как и обещали, релиз кошелька есть. У них был старт. Вот у них э, листинг раз. Листинг на бирже, на Gravix появились они. Будем смотреть, что у них будет дальше. Дальше обещает белая бумага, еще две биржи листинг на CoinMarketCap что это будет очень хорошо если попадет на CoinMarketCap тогда курс у нее вообще взлетит а монете будет знать много людей и в принципе торги будут вообще бешены идти дальше обещают у нас скажем так веб кошелек интеграция в них в социальные медиа всякими там сетями будет посмотрим как они будут дальше двигаться и не знаю, Ну, 19 год пока смотреть не будем, у нас как бы еще, скажем так, начало 18-го, с этим попозже посмотрим, то есть нас хотя бы первые несколько кварталов интересуют. Что у нас дальше? Есть ссылки на мастер-нод онлайн, на Gravix, GitHub есть, можно будет посмотреть, получить больше информации. Также еще у них есть темка на форуме, я об этом чуть позже покажу. Ну, типа, команда здесь у них. Ну, команда, как видите, не, не свои лица, а картинки. В общем, с этим пока проехали дальше. Также, что у нас есть? Кошельки есть под Windows, под Mac, Ubuntu. И, ну, есть даже гайд на мастерноду. С этим у нас как бы по сайту пока все. Вот, в общем, на мастерноду онлайн. Смотрите, на мастерноду надо будет 1000 монет, да? 1000 монет, сейчас стоимость монеты 2 доллара 62 цента. Это не та цена, которую ставит сам скажем так разработчик, это та цена, которая стоит сейчас уже на бирже. То есть она как может быть и выше, так может быть и меньше. Так что и сами смотрите, ROI, да, окупаемость за один день. Сейчас купим мастерноду, это получится 2 624 долларов. На следующий день ты снимаешь еще столько же. То есть те, кто успели в первый день купить мастер-ноду, либо любым, не знаю, способом получить данные монеты, может наверное, на следующий день, если есть нода, сделать X2. Ну, с этим как бы все понятно. Здесь как математика особо не нужна. Ну, вот темка на форуме. 11 мая появился проект. Кому интересно, можете также зайти прочитать. Ну, здесь больше ничего у нас интересного нету. И, кстати, вот биржа, да? Как, как мы видим, у нас спрос больше. У нас больше людей, которые хотят купить и сделать себе мастер-ноду. Сами понимаете, да? Сейчас ее купишь. Вот некоторые люди, даже он 2 ноды получается, 2000 монет. Сейчас купит себе ноду и через один день себе сделает еще в два раза больше денег. А продают у нас, как видите, немного людей. Так что, в принципе, попробовать можно. Проект интересный, на котором можно будет быстренько заработать. И также еще спрашивали, почему часто, допустим, видео не выпуская, как раньше. Я сейчас приболел, скажем так, на, на больничном. Нет возможности пилить видосы. Так что, как только поправлюсь, будет больше видео, будет больше информации. Ну, на этом у меня все. Давайте, мужики, поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.